Всем привет! С вами Ирин. Сегодня разбираем слова и выражения, за которые вы проголосовали в нашем паблике. Сегодня у нас в меню три фразовых глагола, а именно shy away, come lose, to be bound by. Все эти слова и выражения взяты из видео, которое объясняет, почему ни одно ваше решение не свободно. Рекомендую с ним ознакомиться по ссылке в описании. To be bound by. Вот отрывок из видео, где встречает это словосочетание без субситров. Попробуйте расслышать его в тексте. Our actions are caused in the same way that, say, home runs are caused by bats hitting balls or tornadoes are caused by warm air systems hitting cool air systems in the right conditions. This means that humans and our actions are just part of the physical world, bound by its physical laws. This belief is often explained through a view known as reductionism. Важно понимать, что to be bound by – это страдательный залог, образованный глагола bind – связывать, привязывать. Bound – это вторая форма глагола и третья, которая служит причастием связанный. В случае использования с предлогом by переводится как «я обязан», «связан», «я ограничен», в некоторых случаях «я обязан соблюдать». Ну, например, Я связан врачебной тайной. Или, я обязан соблюдать врачебную тайну. Ну и, конечно, наш отрывок. World, is... Ограниченные физическими законами. Надеюсь, вопросов нет. Если есть, пишите в комментариях. To come loose. Попробуйте расслышать это выражение в этом отрывке. Maybe I'm a little worried one of my fillings is coming loose, so I'm shying away from granola because it's too crunchy. Or I just don't think about cream of wheat very often. I mean, they don't have very good brand awareness anymore. What even is cream of wheat exactly? And the oatmeal is sitting right there in front of me. Получилось? Maybe I'm a little worried one of my fillings is coming loose, so I'm shying away from granola because it's Здесь глагол to come стоит в инговой форме, поскольку предложение построено в Present Continuous. Вообще, называть словосочетание to come loose фразовым глаголом не совсем корректно, потому что lose – это не предлог, а прилагательное. Значит, оно свободный, развязанный, расшатанный. Come в данном случае можно воспринимать как аналог become – становиться, с тем же значением. An exotic dancer fell off the stage when a pole came loose. Экзотический упала упал со сцены, когда шест расшатался. В нашем отрывке перевод точно такой же. Одна из моих пломб расшатается. Едем дальше.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 Shy away действительно является довольно интересным выражением, потому что обычно shy – это прилагательное за значением застенчивый или стеснительный. В паре с to be в некоторых случаях перевод уже будет как у глагола. You just shy. You just shy. You just shy. Ты просто стесняешься. Shy в качестве глагола без предлогов не используется практически никогда, но в паре с away оно приобретает значение избегать из-за страха или неуверенности. Избегаю, потому что боюсь Обратите внимание, что если мы указываем, что именно мы избегаем, то используется еще один предлог from Ты избегаешь всех сложностей на сегодня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши вопросы и предложения в комментариях под видео. Надеюсь, вы заметили, что качество звука улучшилось. Это все благодаря тому, что я наконец-то смог наскрести денег на новый микрофон. Собственно, из-за того, что я неделю ждал доставки, видео на этой неделе выходит в воскресенье, а не раньше. Спасибо тем, кто донатит и тем, кто помогает распространять мои видео. Без вас ничего бы не вышло. Детерминизм – это свобода. Увидимся.